Да, Илья, я сейчас вывожу на экран. Добрый вечер всем, кто на связи. Так, по свету немножко можно, Илья, там поправить как-то? Слышимость ничего не отвлекает? Все удобно? Да, все отлично. Ну, прекрасно. Сегодня у нас встреча с Ильей Штейном. Он находится в Нью-Йорке, в Соединенных Штатах. И представляет сегодня свою идею э, создания сетевого э, такого сообщества нового поколения под названием «Дизайн коммуна». Поскольку э, в наших традициях, правилах э, программы «Иной контингент» работать можете, через... <coughs> Соответственно, с использованием различных площадок, где документы для обсуждения выкладываются. Вот одна из них называется резома, и там размещен основной текст концепции этой программы. Поэтому мы, Илью, сейчас попросим не перечитывать эту концепцию, а самые такие проблемные поставить вопросы. И пригласить, соответственно, вот наших слушателей и зрителей эту тему раскрыть шире, задавая вопросы на понимание и вопросы на развитие этой идеи. Ну, пожалуйста, Илья, вы в эфире. Ну, ну вас, мы сегодня, сегодня думали встретиться. Так, у вас запись, это... идет, запись идет, так что не отвлекаемся сейчас и их уберем. Алло. Так. Ну, сейчас лучше, Ну, идея очень простая. простая. Я ее озвучил вот, уже в рамках Альянс Кульмана нашей игры и выставил на резону. И сейчас я понял, что основной, как говорится, ну, маловероятность нахождения людей да. по подобию моего, как бы, ну, да, что-то очень яркий свет. Я не знаю. У меня еще, конечно, студия не оформлена. Как нужно для встреч, но у меня это в голове крутится чтобы фон сделать чтобы не было такого беспорядка как тут у вас может ближе сесть все упирается в нахождение людей которые дошли до такой ручки как я дошел что значит ручка что вот, вот хочу это делать моя хотелка потому что я свободен для этого у меня для этого временные возможности самое главное временные, потому что начальник денег в этом проекте особых не надо, самый большой ресурс это человеческий. И когда там мой знакомый ученый из Нижнего Новгорода ну, высказал мнение, чтобы проверить гипотезу о возможности такой дизайн коммуны, необходимо целевая как бы рассылках до 80 тысяч человек. То есть, через интернет искать, проверять эту гипотезу, он сказал, тебе ну, очевидно, нужно до 80 тысяч человек целевой рассылки. И тогда можно понять ну, вот, реальность этого предложения. Ну, вот, и, ну, вот это как бы как осуществить эту целевую рассылку на 80 тысяч человек. Ну, я пока плохо представляю, потому что у меня нет такой аудитории целевой. А впустую стрелять, хоть на 800 тысяч человек тоже, наверное, не имеет смысла. Но пока вот у меня есть возможность двигаться в этом направлении, я и двигаюсь. Посмотрим, чем закончится на Лизоме. Обмен репликами с, с, с, с теми кто откликнется меня здесь. ну и мне еще интересно посмотреть как завершение игры на реанс кульмане на тему дизайн коммуна ну, скажется в какой степени на каком-то отклике от общего мира Поскольку, ну, такая-то дизайн коммуна, которая мне нужна, она, э, ну, как бы, ее цель не, не является, мы не заявляем прямо, что мы хотим спасать мир или вот, ну, как бы помогать людям на физическом уровне непосредственно. А это просто для вот людей, которые нуждаются вот как бы, в такой деятельности. Это очень маленькая ниша. Такая крохотная, и... и посмотрим, чем это закончится. Мне даже как-то неудобно, что даже нечего рассказывать. Настолько все, как бы просто, что ли. Примитивно даже в этой деятельности. Если сравнить ну, с проектом назыма. Сайфулина, по автономным планетарным поселениям, которые как бы по духу тоже ну, согласуются с духом дизайн коммуны, поскольку речь идет о автономном, то есть независимом, самовыживаемом таком организме, организации. Просто масштабность его настолько большая, что там нужны большие деньги для начала. То есть Миллионы долларов надо вложить, чтобы создать, собственно говоря, место для такого эксперимента. Вот. Поэтому, может, когда-нибудь дизайн коммуна, которая мне нужна, войдет как зерно какое-то вот в АПП, если это произойдет Ну, как бы до того, как... Если АПП раньше осуществится, то... Как бы... То есть моя нужда дизайн коммуна, она просто может быть там элементом в этом АПП. Вот и все. Что еще могу сказать, назовем? Алло, на, я не знаю, где Вячеслав. Я думал, он появится, но, очевидно, ему тоже нечего сказать поскольку уже настолько просто и ясно, что нечего добавить. Мы смотрим на то, что зависит от нас, да? да. Поэтому вот делитесь теми Зрениями, теми результатами, которые вы сегодня видите вот в конце ноября по сравнению с тем, как вы приступали к этой работе, это произошло контуры самой идеи. Ну, а идея... как... Спасибо за вопрос, и Я отвечу. Это года три назад я ну находясь в постоянном, таком, что, изолированном, одиноком процессе жизни, я увидел вот этот вот кикстатер в интернете. Да, это был, да, кикстатер возник в 2009 году, это он был открыт, а я его обнаружил в, 2000, в конце 2006 года. Нет, что я говорю. Ну, да, нет, я ну, через 5-6 лет его обнаружил, где-то 3 года назад. И я начал смотреть, что это за, машин, за такое, что там происходит, я увидел, что всякий поток идет всяких мелких проектов. И, и я понял, что у меня тоже... А до этого я пытался лет 15 там, с русскоязычными учеными-изобретателями ну, наладить какую-то совместную деятельность в области хай-тек, бизнеса. Но все время мои попытки разбивались стену э, как бы что ли э, какую-то стену которую я не понимал тогда еще а потом уже потерял много времени и денег я понял что это э, чтобы что я находился в разном разном духовном состоянии то есть целью мо моего бизнеса тогда с и ученые было желание не, нужда в таком как бы в совместном творческом процессе вот и я говорится по умолчанию ожидал такое же желание со стороны других потенциальных участников это была моя главная ошибка потому что я не понимал тогда психологию мотивацию людей каждого человека вот и, и потом колеса <глушно> меня этого никто не научил как разбираться в людях вот, пришлось самому все это на свои говорится, за свой счет все это <соц> узнать. Вот. И потом я, конечно, замедлился, потому что понял, что ну, лучше не, не делать ничего, чем делать то, что закончится не тем, чего хочешь. Ну вот я увидел Кикстатер три года назад, и у меня начали в голове появляться свои подобные идеи. Очевидно, организм, будучи обеспечен необходимым питанием и условиями жизни физическими, нормальными, ну, требовал выхода из тупика и начал придумывать варианты тех же вещей, значит, которые я видел, значит, успешно собирались средства на кстати. Причем, ну, там тоже не каждый проект успешен, нужно приложить большие усилия, чтобы... Тебя поддержали. Это на поверхности кажется, что миллион долларов вот так легко собрался. А на самом деле за ним ну, стоит большая работа, это или профессиональный опыт авторов проектов, которые потратили десятилетия жизни на изучение графики или искусства, или же, там, технических знаний, а, плюс команда. А, то есть, этим. И поэтому у меня начали появляться свои идеи, и я захотел их переводить в проекты, чтобы выставлять на кикстатер, и потом я понял, что у меня эти идеи набегают так быстро. Очень много идей, а времени и умений я нет. И я начал логически сказать ну, себе, может быть, я хочу осуществить мои идеи, это интересно. Я начал вокруг себя спрашивать людей, или они захотели бы совместно ну делать такой такой жизнью заниматься я студентом обращался к профессорам и основная проблема с которой я столкнулся что я не мог встретить людей у которых есть такое же желание как у меня то что люди оказывается не свободны в том понимании в котором я свободен заниматься вот эти вот этой деятельностью Профессора занимаются своими делами, специалисты своими. Ну, там, я, там У меня знакомый был там, русскоязычный программист. Я при, ну, пригласил поработать над, ну, в проект электронной ручки. Я ему объяснил, что это такое. Он спросил, а кому это нужно? Я объяснял, смотрите, на или каждый день выставляется 5-8 проектов ручек или 4 там же сотни их, и из них 60, там 50% со, 3, собрали суммы, которые они хотели собрать. Даже одна ручка магнитная, там, молодого человека из Канады собрала больше миллиона долларов. Он придумал ручку из магнитиков. Вот. Корпус ручки, да, стержень Из магнитиков. Но он так это подал красиво, артистично, весело, что поддержала молодежь и собрал миллион долларов. Ну, так средняя ручка, ну, собирает, может быть, там, не знаю, 20 тысяч долларов. То есть я здесь Но их столько много этих ручек. Их можно... У меня несколько вариантов там ручек. Я подумал себе, еще хотя бы два-три человека, как я собрались, у нас был во-первых, ну, хотя бы хоть мои идеи реализовать, а если у них еще свои идеи. Или приглашать людей, которые хотят в духе о, творчества отдавать свой значит, свой ресурс вот, на благотворительность. Потому что, конечно, это в каком-то смысле, это за... здесь элемент благотворительности, он, ну, как я это представляю, он как бы вопрос, а почему вместо того, чтобы покупать ваш продукт и часть, и прибыль от него будет идти на благотворительность, я же могу все эти деньги значит, просто отдать на благотворительность. Вот, таким я тоже вопросом задавался да, такая постановка вопроса ну, закон, правомерна, и те, кто хочет отдавать деньги просто на благотворительность, могут это делать, не, не приобретая для себя какую-то вещь. Но есть, мне кажется, ниша определенная. Людей, которые хотят получить вещи, вещички, и им будет приятно, может быть, знать, что часть их сказать, вклада, поддержки пошла на благотворительность. Это не значит, что я только вот зациклен на благотворительность. Я открыт ну, к небольшому эксперименту, где хотя бы там, найти вот, там, специалиста необходимого всеми умениями, что у меня нет, допустим, программиста там, мобильных приложений, чтобы создать проект совместно. Если он не хочет деньги на благотворительность, пожалуйста, поделим между нами все. То есть я открыл к самому, так сказать, широкому опыту э, совместной деятельности. Э, вот. но пока говорится, вот, нету этой дизайн-кабоны, нет этой команды. Коллега, вот. а вы не могли бы для примера поделиться какими э, находками конкретными? Ну, решениями, которые вы хотите вот сейчас э, проверить, через. И в том числе проверить расчетами. Э, в рамках Просто почему плана. я Я почему да. я предпочитаю все-таки форму некоммерческую? Что, с моей точки зрения, она будет более устойчивая. То есть я не хочу быть в атмосфере, да. где люди как бы вот да. движутся в желание... Да. Вы меня слышите? Давайте все же вопрос э, на него реагировать. Смотрите, значит, вы уже э, с сентября прорабатываете за Альянс Кульманом дизайн коммуны. Худо-бедно, значит, в том ритме, в каком позволяет жизнь. Появились ли такие конкретные решения, которые вы считаете достойными применения. Что значит применение? Это значит приглашать на эти, соответственно, в участки работы людей, тогда каких именно, и, соответственно, рассчитывать буквально смету. Это будет стоить расходов. В том числе и расчет значит доходов осуществлять вот чувствуете да о чем я сейчас говорю именно довести действительно до цифры или же у вас другой подход вы сначала хотите в целом концепцию а из этого большого из целостного уже вычленять фрагменты и соответственно их до совершенства. Вот такой подход. Можете прокомментировать? Какой вам ближе? Я думаю, ну, концепция ближе, потому что человек как бы дизайн коммуни, он должен после сути быть привлечен не к какой-то штучке конкретной, к вещичке, а к самому к самой концепции а, вот как бы вот, концепции совместного созидания вот это как бы человек вот он хочет ему все равно что делать там ручку или расческу или то то а, главное чтобы в каждом элементе вещи была какая-то новизна что-то новенькое такое что просто копию делать один к одному а, а главное чтобы у человека было ну, как предпосылка к получению удовольствия, удовлетворения от вот совместного такого процесса, совместной жизни, можно сказать, в этом духовном пространстве, которые, ну, как бы, мотивируют вот, творческую такую прикладную деятельность. Потому что у меня были случаи, там, ну, как бы я обращался здесь студентами. Они а говорят, это да что это ты хочешь такое делать? Это что, что такое? Я говорю, ну, какая, вот, там, кубик какой-то, или ручку, или это. И Котове объяснял, что, ну, концепцию саму. То есть нет свободных людей. А приглашать кого мне приглашать? Я не знаю, у кого. У меня просто в моем... Нет, ну, если вас устроит, давайте все же, ну, как говорится, не расплываться мыслью под древу. Да, Смотрите. Ну, да, концепция. Сразу, нет, нет, нет. Чтобы не пугать сейчас, не отпугивать наших слушателей зрителей, мы, с одной стороны, просто вот слова, слова блуди да, допускать, рассказывать, как хорошо быть творчески одаренным и заниматься тем хобби, который будет приносить еще и доход. А с другой стороны, значит, и отпугивать, наверное, такими примерами, как там типа расчески, не стоит. Вот, может быть, вы вспомните тот раздел работы за Альянс Кульманом, где серьезное было внимание выявлено акцент на, в том числе, системе реабилитации. На этом примере тогда... Как-то вы раскроете глубину ваших замыслов реабилитации и зрения, да? И, соответственно, каких-то вспомогательных ортопедических средств. Вы еще не забыли сами этого? У вас же протоколы проработанных партий узлов есть перед глазами? Нет, я понимаю, о чем вы говорите. Ну, расскажите Но... это зрителям. У меня нет зрителей просто. Нет, они есть здесь, в Ютубе, Илья. А. Мы э, с вами организовали эту встречу, чтобы она была понятной и приблизительной. Сейчас я открою тогда... Э, значит, можно открыть Альянс Кульман и показать эту часть. Ну, так. Это сейчас не в бумаге дело, а в сути. Вы же все это помните, это ваше детище. Сейчас, сейчас я открываю Янскуле, мы прямо на это посмотрим. я тем временем поясню, что речь идет о использовании одного из информационно-методических средств, которые входят в арсенал проектного прогнозирования, то есть футер -дизайн. И этот инструмент, действительно творческий, значит, коллаборационный, позволяющий работать над концептами, идеями в команде, называется «Альянс Кульман». Вот он, в нижнем правом углу, рядом с знакомым вам инструментом Анимрей. Вот эти вот необычные приемы гармонического синтеза и то, что мы называем семантического дизайна, они вот в том числе апробируются на этой непростой задаче, которую выдвинул наш коллега. Вы готовы, Илья? Да будет лучше, если вы откроете, потому что у меня экран не будет показывать полностью. Ну, мы, наверное, не будем сейчас отвлекать подробностями э, вот самой ходы игры. Вы да, суть, суть. Вот, да, почему э, попала в поле зрения именно эта проблемная группа э, будущих клиентов? И что в этом плане вы видите э, важным для... Развитие через дизайн коммуны. Какие направления, какие, соответственно, технологии надо развивать? Хорошо. Открою, я... качество, какого количества людей? Открою да. сейчас экран. Появилось, да, у вас? Да, вот так видно, да. Вот как для зрителей только. Так, мы записали поциальные проблемы здесь. Довольно серьезное такое техническое задание. Это было у нас в будущем как желаемо. Вот. Если вот здесь мы говорим о людях, людьми с ограниченным зрением, Если гамма лоббирует применение в триаде традиционной методики, брали в лечение зрящих дизайн коммун, то Альфа ее адаптирует для своей методики коллекционирования, дизайна идей, дизайн на обычные перевести то что вот получилось здесь можете как привлечение незрячих дизайна коммуна представьте я вот пойду в общество здесь слепых и начнем объяснять вот Они ничего не поймут потому что чит... ну это нужно дать почитать как вот вести Здесь зрячие не могут, значит, как бы, у нас нет зрячих, как не зрячих туда-то привлечь? Вот, если даже найду здесь сцен, группу, я к ним прихожу и что-то по-английски говорю. Единственное, что вижу здесь какую-то такую-то вещественную сторону, вот, если взять, допустим, попробовать проект, там выставить на кстати вот эту там не знаю карты карточки вот этого бралия макеева я не знаю то что я видел ну, эти, эти довольно красочные вот эти система система звуков до да, макиева александра вот тоже честно, то напоминаю такой карточный про карты можно из этого представить вот. но опять таки вот у меня есть как бы, вот, то есть в команде, вот, которая мне нужна, должен быть такой проект, что я не могу сам осуществить. Если взять просто игральные карты простые, ты просто берешь это, ковыряешься и делаешь вот если, допустим, вот проект, где нужно там программировать какое-то там, там ювелирное изделие, да, или приложение, беспроводно или э, какое-то видео. И даже в карточный проект, ну, допустим, чтобы сделать красиво ролик, все это тоже. Э, то, есть, э, то есть я приду туда к слепым, и скажу, кто из вас может сделать видеоролик, который мне нужен? да Или э, не мне нужен, а как бы э, в команде. То есть какие умения незрячих значит какие умения могут быть у незрячих когда я к ним приду чтобы чтобы допустим у них есть желание что-то делать вместе но я предлагаю не идти высаживать деревья а делать какую-то вещь и я тоже с удовольствием буду высаживать деревья с другими людьми потому что я люблю это делать Вот и все, понимаете. Мы-то записали туда наши, ну, как бы, идеи парциальной проблемы, как лоббируют применение в триаде традиционной методики брали. Я, конечно, могу прийти к незрячим и сказать, есть вот нетрадиционная методика. Вот, давайте, кажется, наладим производство. Ну, я сам еще ну, не разобрался то есть нужно прийти с каким-то образцом, чтобы они могли понять, что это такое. Да, то есть если обращаться как бы в организацию, в субкультуру, как незрячие, туда нужно идти уже с каким-то образцом, чтобы они могли пощупать его и сказать, да, это хорошо. Давайте будем, как говорится, вместе ну, искать, ну, как бы выпускать этот коммерческий продукт. Вот так можно было то есть да а идти просто как бы к ним ну так на словах я не знаю вот я даже не знаю ну если здесь так, в моем городе значит, город относительно небольшой здесь даже может не быть клуба для них если есть какая-то сеть через которую гласить там собрание или выступление не зря то можно попробовать организовать такое мероприятие. Вот. Но для этого, поскольку говорится, мы отталкиваемся, от, ну, там, как бы, идея от Александра макеева как бы ну, ну, он, его тоже, наверное, как-то надо дать ему знать. Хотя, конечно, мне ничего не мешает как бы, взять его информацию и пойти с ней. Но, наверное, просто говорится, из уважения к нему. Если мы это будем делать, то надо это сказать, ему будет. Вот. Вот. Опять-таки надо понимать, что я буду это заниматься, если ну, Александр Макеев, ну, как бы, там, ну, не будет претензий иметь ну, к этому. Хотя я знаю с точки зрения, ну, если это супер вещь для слепых, и, и я вижу, что это действительно будет полезно, то я не буду обращать внимания, если Александр Макеев скажет, что я... Я, я протестую, потому что это мое изобретение, а вы вот, я хочу иметь за это деньги. А я ему скажу, а меня это не интересует. Я вижу, об этом польза для слепых, и это, и, и это говорится, вы можете в суд подать, но это ваше право. Де, вы немного, Мы отсутствуем, сейчас не обсуждаем. так ли? Да. Ну, держите, Де тратите. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. от нас, что зависит. Этим mm -hmm. высказано все охвачено касаемо проблемы реабилитации, соответственно, вот инвалидов. Дело в том, что в этой области делается огромная работа, но она делает, и говорится, и большие деньги, и ну, там, университеты. То есть нам нужно выбрать тот аспект инвалидности, которая не, получ... не, не имеет сегодня конкуренции, вот, как бы открытое поле. Так, и как мы понимаем, вы не останавливаетесь на этой группе клиентской и разрабатываете, ищете новые, да? Службы... Грубо, у меня есть свои ве вещички всякие мелкие, я вот их и делаю. Uh, Это вы мне рассказали. рассказали да? Да. Ну, помимо ну, того, что ну, всегда делали с ну, команды, у вас появилось. Ну, Мы закончим игру дизайн Кульман. Значит, там будут технические задания, и они, может, будут ждать своего что ли дальнейшего уточнения и выборки. То есть, и когда мы найдем самую большую рыбу, да, она как прогнотип. Прогнотип – стратегия. То есть, когда, когда будет пол, уже сформулирована стратегема, стратегия из совокупности стратегем, вот эта стратегия и будет являться э, объектом дальнейшего ну, развития. Так, то есть именно вы все свои надежды связываете с завершением этой первой партии, она единственная у вас запланирована, или вам нужны еще новые участники для такого стратегического анализа? Ну так, я не буду специально заниматься поиском участников для новой, новых участников для следующего возможного. Серии, да, дизайн Кульман. Почему? Потому что я не могу эффективно этих участников искать. А если это дело неэффективно, то у меня нет удовлетворения. Потому что время, ну, как бы, тратится на, на неэффективный поиск участников, а результата нет. Допустим, вас слушает сейчас ваш потенциальный партнер для такой. Э Сессии проектной игровой. Что бы вы им могли, могли сказать? сказать я бы вам я сказал, значит, ну, у вас есть шанс э, пройти э, новый для, для себя путь, получить опыт, который вы раньше не получали, и сделать соответствующие ну, выводы. Э, о себе и и о мире вокруг вас я, я не могу ему как бы, говорить такую бы, пропаганду давай пош, пошли с нами будет хорошо знаете светлое будущее человека должно быть минимальная уже как бы ну, предпосылка вот и человек откликнется на процесс коммуникации. У него появится вопрос, будем отвечать. Вот. А бить себя вот погрудили, поднимать на высокую трибуну, чтобы меня все видели и, и говорить: ну, если с нами не пойдешь, много потеряешь. Это не мой стиль, как бы, привлечение. Я не не избираюсь на какой-то политический офис или какую-то должность. Опять-таки, потому что у меня как бы есть чем заполнить. То есть я не лучший пропагандист Алянс Кульного. Почему? Потому что я не могу, не делаю... У меня есть время, мое время, так сказать, не посвящено этому 24 часа в сутки. Нет, сейчас ведь я ведь это делаю я, а... по ходу возможностей. Инструменты обсуждать, а главное ваши устремления и поиски. Вот э, к вам я объявлю, сообщу: э, при ретрансляции в Фейсбуке э, текущего эфира уже присоединилось более 30 э, участников. Видите, то есть вы уже говорили, соответственно, с неравнодушными об этом. Сколько еще прослушает этот эфир ютуб, это трудно да, прогнозировать, но явно, что не останутся в стороне. Поэтому цените такое внимание и, наверное, раскройте для них свои предложения. Вы хотели, в том числе, по-моему, сделать какое-то заявление относительно вот, вознаграждения. Нет, а, да, да, вы рекомендуете. Да. Я, я отчаиваюсь из-за от того, что никак не могу найти хоть ну, несколько человек, которые как бы есть ну, которых возможно, ну, которые откликнутся на как бы ну мои мои потребности мои интересы работать с ними с потенциальными э, соучастниками сотворителями вот в дизайн коммуне И я подумал что наверное надо ну, привлекать э, помощь э, большого числа людей которые через которых повысится вероятность нахождения кандидатов дизайн коммуну я подумал, что хорошо бы установить какой-то ну, минимальный начальный призовой фонд, плюс а, достаточно длительное многолетнее а, как бы, а, вознаграждение для тех людей, с помощью которых будут найдены а, кандидаты, которые станут уже активными а, творцами, деятелями в дизайн коммуне это будет справедливо поскольку если поскольку настолько ценно будет вот найти вот этих редких людей которые станут активными участниками в дизайн кому это люди настолько редкие в нашем мире что любой человек который поможет найти такой людей уже значит морально я считаю должен Получить вознаграждение, причем не разовое, а достаточно длительное, и то есть какой-то процент процент от э, доходов, генерируемых проектами, в которых будут э, участвовать, э, значит, специалисты дизайн-коммуны, и вот те люди, которые помогут нам найти этих специалистов, будут получать. Ну, Какую-то до, долю от э, доходов, проектов. Ну, профессиональные, скажем так, представители среды если они сейчас э, смущены, мягко говоря, тем, что когда о деньгах звучат какие-то расплывчатые, расплывчатые вот, обещания. Да. Да? Да, может, те люди, всегда. которые нас слушают, возможно, некоторые из них, ну, как бы, умеют составлять э, такие нормальные простые что ли э, резолюции или э, соглашения. Нужно да. приглашаете и в этом оказать помощь этому благородному я делу. Представьте, человек, который нас слушает, случайно узнал своего знакомого. Любит писать контракты. Когда он говорит, я вам, говорю, я вам ну, могу помочь составить. Ну, прекрасно. Значит, это да. произнесено, и это уже никуда не пропадет. Значит, найдет своего героя ваше предложение. А такое дополнительное приглашение, Илья, вы примете ли? Мы уже завершаем сейчас наш эфир, да? Да. И, соответственно, те, кто э, заинтересуется, будут в комментариях к, нашим, к этому ролику и в Фейсбуке, и в Ютубе писать свои там, вопросы, пожелания. Это во-первых. А туда же мы положим и ссылку на концепцию дизайн коммуны в Резоне. Да. И именно там вы поместите вот текст того промо, Обращение, что ли, этого своего вознаграждения, которое вы готовы установить за вот такие вот кадровые метки рекомендации. Это принимается? Да, принимается. Единственное, надо, ну, хотел бы знать, в каком месте лучше всего поместить этот текст. Потому что очень важно, это чтобы люди увидели. Его... Ну, это вопрос техники. Главное, что вы дадите метку и ссылку, которая людям позволит уже перейти на конструктив, да? Да. Если их заинтересовало все, что звучало в последние 40 минут у нас в эфире. Да. Вот. Я, я полагаю, что для первого знакомства значит, такого объема было достаточно. Наверняка люди, конечно же, при слове «дизайн» ожидали увидеть у вас здесь концепт-кары, какие-то там бластеры, какие-то супер прототипы, да, блестящие и мелькающие. Значит, Илья Штейн представляет вам разработку организационно-технического плана, который в первую очередь значит, базируется именно на сплоченности команды. Поэтому слово коммуна очень здесь не случайно. Он очень переживает за это, как вы видите, слышите. И постарайтесь, пожалуйста, правильно его понять, проникнуть, вот подхватить эту волну. И не оставайтесь, пожалуйста, равнодушными. Держите обратную связь. И, естественно, все это воздастся. Сейчас очень непростое время, когда любая конструктивная помощь, отклик дорогого стоит. И мы это умеем, естественно, проявлять, да? Такие способности ценить, такую адекватность. С вами были Илья Штейн из Нью-Йорка, ведущий Тону Болеви. Благодарим вас. Пишите, мы всегда будем рады. Увидите с вами на связь. Всего доброго. Спасибо.